Всем привет! Как и я и обещал, мы наш, начинаем наш цикл уроков по Форекс. Для чего я решил сделать этот курс и кому он будет полезен? Во-первых, тем новичкам, которые хотят освоить эту сферу, но не знают с чего начать и не знают в целом, что такое трейдинг, что такое форекс, сколько здесь можно зарабатывать, что нужно для этого знать, что нужно для этого уметь. То есть мы подойдем ко всем вопросам и рассмотрим все азы. Так как в интернете нормального курса без пропаганды какой-либо брокерской, его по факту и нет. То есть там где есть информация базовая, там говорят о легких деньгах способах заработка этих легких денег но мы от этого постараемся уйти я расскажу как трейдер, расскажу вам о реалиях форекса, расскажу о реалиях трейдинга и непосредственно расскажу о всей необходимой части. то есть в следующем видео которое будет мы будем разбирать с вами основы трейдинга начнем с самых базовых моментов, ну а сегодня мы поговорим с вами о том что же такое форекс что же такое трейдинг, сколько можно здесь зарабатывать и какие же непосредственно риски так вот, начнем того, с того, что же такое трейдинг. Многие из вас даже, возможно, не видели биржевого терминала, но тем не менее, вот он выглядит, допустим, подобным образом. Некоторые уже с ним знакомы и давили хаотично на кнопки «Buy sell. Вот. А, То есть трейдинг – это базово элементарно обмен активами, то есть покупка либо продажа. То есть когда вы идете в магазин, допустим, за яблоками, вам нужны эти яблоки, и вы их покупаете. То есть, вы уже совершаете сделку. А когда вы купили эти яблоки, у вас есть этот актив. То есть, вы уже купили, у вас есть предмет, который был а, непосредственно моментом сделки. И вы эти яблоки можете кому-то еще и перепродать. То есть, избавиться от актива. То же самое здесь. Когда вы, допустим, вот пара евро- иена, к примеру, евро против японской иены. Когда вы покупаете евро- иену, то есть, вы, соответственно, покупаете иену, продаете. Покупаете евро, продаете ену И наоборот, когда вы совершаете продажу, вы продаете йену, э, евро и покупаете иену. То есть элементарно производится обмен активами. Давайте немножко подробнее остановимся на этом. То есть, к примеру, давайте представим. Вот э, вы идете с какой-то целью, допустим, в магазин. В магазине есть интересующий вас актив «Яблоки». Что у вас есть и что нужно для того, чтобы купить этот актив? Вам нужны деньги. То есть, чтобы купить яблоки, нужны деньги. И если у вас достаточное количество денег, вы платите эти деньги, а вам дают, соответственно, яблоки. И вы уже идете, возвращаетесь из магазина, у вас есть реальный актив яблоки. То есть вы их купили, вы совершили сделку. И это тот же трейдинг. И допустим, приходите вы домой, и сосед увидел, что вы идете с этим пакетом яблок, и говорит вам, мне так нравятся яблоки, но я, к сожалению, не могу сходить, продай мне, пожалуйста, это, эти яблоки. А вы, допустим, купили их по 10 рублей за килограмм. И думаете, а почему бы не заработать, вам же не лень сходить еще раз. И вы говорите ему, хорошо, я готов продать тебе яблоки. Но за 11 рублей, сосед говорит по рукам, вы отдаете ему свой актив, то есть закрываете сделку, продаете ее. То есть у вас уже ничего не остается, но в обмен на это вы получаете деньги. И таким образом вы зарабатываете 1 рубль разницы. То же самое и в трейдинге. Если вы что-то покупаете, вы надеетесь на рост цены. И когда вы закрываете вашу позицию, если цена выросла, вы получаете свою разницу в прибыли. То есть так и образуются, соответственно, деньги в трейдинге. То есть они берутся не из воздуха. Вы их у кого-то отбираете. То есть если вам кто-то продавал, а цена выросла, то вы получаете свою прибыль, а человек получает свой убыток, который был на обратном стороне провода. Давайте немножко... Вникнем в это все и разберемся более глубоко с этим вопросом. Давайте на примере тех сделок, которые недавно мы с вами открывали. Кто смотрит мои блоги, я веду публичную торговлю уже несколько лет. Так вот, ну допустим, давайте возьмем вот евро -иена. Было у нас э, несколько сделок, одна из них принесла 69 долларов, другая 46. Вот они эти обе сделки, я их... Сейчас перенесу на график. Они уже были перенесены, но чтобы вы видели, что это не обман, а реальные сделки. Вот они у нас на графике. Итого, мы продавали актив в ожидании того, что цена упадет. И закрывали на две части. Сначала здесь зафиксировали части, а потом здесь закрылась по ручному стопу. Ну, об этом позже в матчасти. Ну, в общем-то, мы продали с целью заработать целью того чтобы цена упала и получили свою прибыль но если бы цена выросла я бы получил свой убыток то есть трейдинг он не только э, приносит заработок он может принести вам убытки стоит понимать что в трейдинге не только плюсы могут быть но и минусы и если вы зарабатываете то кто-то теряет если же вы теряете то кто-то зарабатывает и здесь не из воздуха берутся деньги это тоже нужно сразу понимать и стоит понять то, что тот, кто более технически подкован, тот, у кого богаче опыт, он с большей вероятностью заберет ваши деньги. Поэтому нельзя подходить к этому виду бизнеса как казино. Здесь тоже нужно знать и нужно уметь. И именно для этого нужен мой курс, чтобы вы посмотрели и вы поняли. Для начала подходит ли вам это или нет? Давайте. Подробно обсудим вопрос, раз мы уж понимаем с вами примерно, что такое трейдинг. В дальнейшем в матч-части мы более подробно посмотрим на это. Но стоит понимать базово, что трейдинг это обмен активами. Это спекуляция. Купля либо продажа актива с ожиданиями роста либо падения цены. То есть мы спекулируем. Многие помнят, что раньше было популярно спекулировать той же валютой. Мы здесь делаем то же самое, только на более выгодных условиях. Вот и все. То есть та же спекуляция валюты, что могли раньше делать спекулянты где-нибудь на рынке. Мы делаем то же самое. А, вопрос о том, сколько можно зарабатывать. Ну, здесь все зависит от размера вашего счета. Базово а, стоит понимать в процентном выражении, что есть различные уровни риска. Это во-первых. То есть, допустим, давайте с вами немножко, опять же, порисуем и посмотрим. Есть уровни риска, есть консервативные риски, умеренные риски и высокие риски. И в зависимости от того, какой суммой вы готовы рисковать, от этого уже и будет идти ваш доход. Допустим, вы консервативный человек с консервативным подходом, вы не готовы рисковать большой суммой денег. Что такое консервативный риск? Сколько процентов? Давайте все выражать в процентах. Консервативный риск, я считаю, до 10%. Это предел до 10%. То есть что это значит? Это не значит, что на всю дел, сделку 10%. Нет, это максимально рисковый капитал. То есть, когда вы потеряете 10%, вы должны остановить вашу торговлю на промежуток времени, длительный, чтобы все переосмыслить и понять вообще, стоит вам туда лезть или нет. То есть, это консервативный подход. С консервативным подходом можно зарабатывать в год до 50% годовых. До 50%. Больше это уже будет чистая случайность. То есть, опять же, реальный... Э Уровень соотношения риска к доходности – это примерно 3 к 1. То есть это самый базовый. То есть если вы, допустим, рискуете в общем 10%, то вы можете базово рассчитывать на 30% за промежуток времени. То есть Допустим, мы берем всегда за год. То есть любые фонды они дают годовой результат. То есть таким образом 20-30% годовых – так работают американские крупные фонды. То есть, соответственно, если вы владеете нормальным капиталом, что такое нормальный капитал? То есть, к примеру, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, то стоит идти именно на умеренный риск. Так как в любом случае ваша доходность, конечно, она будет намного выше, чем банковская. То есть банковская, допустим, 7-10%. 30% это в 3 раза больше. Это очень хорошо. Стоит понимать. Для любителей более высоких рисков и более высоких денег. Умеренные риски – это до 20%, то есть 10-20% за результат. Таким образом, на умеренных рисках можно рассчитывать до 100% годовых. Годовых – я не о дне говорю, не о месяце – то, что вы видите в рекламе то что вы видите на сайтах брокеров я позже покажу о чем я сейчас говорю это все агрессивный маркетинг чтобы привлечь любителей халявы извините за выражение но так и получается потому что многие из наших людей они не, не э, удосужиться даже разобраться в том что это за бизнес что в нем есть и чем вы рискуете люди сразу смотрят на цифры доходности но никто не думает о риске в итоге теряют все очень много примеров когда люди теряли все Вплоть до того, что брали кредиты и теряли квартиры. Поэтому уровни риска это самое главное. И прежде чем вы пойдете в трейдинг, вы должны вот эти проценты понять и осмыслить, хватит ли вам этого или нет. Или вы ищете каких-то супер рисковых моментов и готовы распрощаться со всеми вашими деньгами. Так вот, об этом, о всех ваших деньгах. Uh, то есть uh, умеренный риск это 20% риска максимум и можно рассчитывать до 100 процентов доходности годовой может и больше бывает но желательно слишком не забегать то есть 60 процентов это гарантий гарантированно не то чтобы даже гарантированно это ожидаемо при хорошем подходе ожидаемо трейдинг как и любой другой бизнес он не имеет гарантии нужно понимать что гарантии только на банковском вкладе и то банк может обанкротиться и вы не получите ваших денег гарантий нет нигде это нужно понимать поэтому кто вам дает какие-то гарантии заработки кто-то предлагает обучение с гарантиями бегите сразу оттуда потому что вы потеряете ваши все деньги или вас просто берут на какие-то аферисты То есть нужно понимать что гарантии в трейдинге нет и быть не может как и любой другой бизнес он может обанкротиться но вот эти уровни риска о которых я сейчас говорю это приемлемые уровни это самое важное мы в матчасти будем с вами разбирать риск менеджмент чуть позже в следующих уроках Отдельные будут по терминалу, по матчасти, по риск-менеджменту, по техническому анализу, по фундаментальному. Все будет отдельно и вы все поймете. Смотрите в плейлисте. Так вот, высокие риски. Все, что свыше 20%. Все, что свыше 20%. Вплоть до 100. У нас есть рисковые трейдеры. Денис. Петр, они работают на более повышенных рисках. Допустим, Денис, он за, э, за год, больше чем за год, за м, год и 4 месяца заработал 250%. Подумайте, 250%. Есть мониторинг счета на нашем сайте. 250%, но это рисковая проц... м, торговля, так как просадка составляла 40%. То есть, грубо говоря, половиной всего капитала Денис рисковал. То есть если бы что-то пошло не так, он мог бы потерять половину своего капитала и капитала инвесторов. А счет был маленький, больше нескольких миллионов рублей, но тем не менее, это было еще до э, сумасшедших курсов. Вот, поэтому стоит понимать, что высокие риски, они могут быть высокими доходностями, могут быть в перспективе, но могут быть и потери ваших денег. Поэтому те трейдеры, кто работает вообще... Кто работает выше 50% просадки, 50% это еще куда не шло, еще можно об этом подумать. Но все, что больше 50% это запрет, не надо туда лезть. Поэтому если вы рискуете больше чем половиной, это пан или пропал. В один прекрасный момент на вашем депозите может не остаться ничего. Поэтому стоит для себя изначально выбрать В тот момент, сколькими деньгами вы готовы рискнуть для вашего пути в трейдинг. И нужно понимать, что изначально у новичка не может получаться все хорошо. Поэтому советую начинать с первого пункта, с консервативного подхода. А уже когда вы научитесь, пройдет время, можно будет брать умеренный, он в принципе актуальный умеренный подход. Или можно будет рисковать и брать высокий риск, пробовать зарабатывать большие деньги. Поэтому смотрите сами, но я сразу обозначил, что вот это реальные цифры, которых можно достичь. Все, что вы видите больше, либо это исключительно случайность, либо это обман. Поэтому аккуратнее с этим. С рисками разобрались, а теперь давайте посмотрим на агрессивную рекламу и разберем этот момент. Так вот, сегодня я смотрел, кстати на сайтах ребят которые обучают смотрел чему они учат заходил на различные порталы просто ради интереса и а, многие дают гарантии но гарантии быть не может и стоит это понимать и я бы к этому не шел то есть все таки люди стараются хоть мелким обманом но все-таки завлечь как можно больше клиентов к брокеру понятно что это перенесет им деньги но все-таки не хотелось бы, конечно, подставлять себя, своей репутации и все остальное. Вот, допустим, брокер-партнер. Мой брокер-партнер A-Market, с которыми мы работаем и который, в принципе, которым я доволен. И у них тоже есть реклама. Вот смотрите, представьте, что у вас на счете 2000 долларов. Если бы сегодня в 11.28 вы совершили сделку на покупку евро по отношению к доллару, то сейчас у вас было бы уже 3700. То есть они говорят о том, что вот буквально за... 6 часов времени, за 5 часов я мог заработать 1700 долларов. Но вы должны понимать, это вот вопрос рисков, о котором я говорил. Если ставить все, это пан или пропал. Мы могли заработать, но почему не говорят о том, что мы могли бы все потерять? Это маркетинг, не стоит их за это винить, потому что если не они будут брать этого клиента, будет их брать кто-то другой. То есть честным подходом в трейдинге ничего не заработать, это проверено. То есть я уже давно э, занимаюсь и обучением трейдинга, трейдеров, и партнерской программой и, соответственно, не могу сказать, что это принесло мне хоть что-то. То есть все то, что принесло, все было затрачено на ресурсы, на продвижение, на те же ваши курсы. Честный подход, им тяжело зарабатывать, но я уверен в том, что рано или поздно люди обратят на это внимание, когда уровень финансовой грамотности наших людей немножко подрастет, тогда они будут идти ко мне, а не к кому-то другому, потому что буду знать, что здесь их по крайней мере чему-то научат и сохранят люди свои деньги. Подытожим немножко первую лекцию, вы должны понимать, что трейдинг это элементарный обмен активами, то есть здесь нет маны небесной, и если вы забираете у кого-то деньги, то соответственно их кто-то вам отдает и кто-то их теряет, то есть если вы заработали, то либо брокер ваш отдает вам деньги, либо другой контрагент, то есть другой реальный человек. По доходности мы с вами разобрали, что зарабатывать здесь можно, да, однозначно можно, но для этого нужен опыт и для этого нужны знания, которые я постараюсь вам дать. А опыт это уже ваше дело. Если вы не будете лениться, будете подходить к этому вопросу серьезно, тогда, соответственно, вы сможете приобрести этот опыт сможете зарабатывать. Следующий момент, который мы с вами разобрали, это проценты. То есть вы должны определиться будете когда начнете торговать какой суммой вы готовы рискнуть в процентном выражении и соответственно от этого уже считать возможную рамку доходности стоит не стоит ориентироваться на месяц два три стоит ориентироваться всегда на год трейдинг это не тот вид бизнеса где можно один раз заработать и уйти навсегда нет Здесь желательно, чтобы ваша прибыль была постоянной. Чтобы из месяца в месяц, из года в год вы что-то зарабатывали. Поэтому смо стоит смотреть на более длительный промежуток времени и ставить планы. Именно на длительный промежуток времени. Так как может быть, что в этот месяц вы заработали, распланировали на следующий месяц что-то заработать, а в следующем месяце заработать не получилось. И ваша психология немножко на этом э может обрушиться. Поэтому не стоит так делать. Нужно непосредственно рассматривать варианты, опять же, с долгосрочными вложениями в сектор и работой серьезной. Как можно зарабатывать? Либо вы можете сами торговать, либо вы можете стать управляющим трейдером и привлекать инвестиции. Там уже большие деньги и там уже серьезные заработки. Но чтобы стать управляющим трейдером, нужен личный опыт, нужны знания и нужна серьезная ответственность. И